Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин и канал Добрый Гена. На протяжении последних пяти месяцев я регулярно выкладываю видео и у меня возник один вопрос, на который я хотел бы получить ответ от вас, от своих подписчиков. Вопрос следующий. Какие именно видео вам нравятся и почему? Дело в том, что свои видео я начинал записывать на мобильное устройство, потом я приобрел экшен камеру, сейчас я снимаю на зеркальный фотоаппарат. Также у меня были видео без подсветки, с подсветкой профессиональной. Ну, в общем, видео абсолютно разные. Были целиковые, были смонтированные кусочками, были ускоренные. Также я делал озвучку и не делал озвучку. Какой формат видео вам нравится больше всего? Я бы хотел, чтобы вы приняли участие в развитии моего канала, ну, подсказали мне, что вам больше всего нравится, чтобы я в дальнейшем смог обратить на это внимание и делать более интересные видео именно для вас. Я надеюсь, что моя просьба вас не затруднит, что вы, так сказать, активно поучаствуете в этом. Ну и пишите комментарии, критики я отношусь положительно, я ее нормально воспринимаю. В общем, надеюсь на вас. Спасибо, жду. Пока.